Всем привет, кисы и коты! Сегодня мы смотрим, попробуй не сказать, вау челлендж! Все, кто за 3 секунды успеет поставить лайк и подписаться на мой канал, вы станете крашем своего краша! Итак, считаем 3, 2, 1, 0! Фу, как оперативный звук! Фу, как оперативный звук! Фу! Фу, уберите! Нет, не нравится мне. Как будто мои зубы стачивают об бетонную полы уже не очень мне не нравятся сегодня звуки я не виновата в этом о да вот тут без звуков потому что если бы были бы звуки то я думаю что было бы противно как ты скатываешься так задом боже oh, представляете какой у него адреналин выбрасывается в кровь это же он же, это же он же передом Только, то бишь, вперед Давай, чувак Это как будто похоже на муку, блин Он прыгнул двух женщин Это, от, хотел сказать, отвратительно Но это офигительно Офигительно! Капец, до свидания, мой птенчик Ты вернешься, я надеюсь, ко мне Куда поползли? Он ползет, как я гусеница Которая выжила зимой я та самая гусеница, которая выжила зимой. Первый вид гусеницы, выживающей зимой. Куда деваются гусеницы зимой? Они прячутся, наверное, куда-нибудь. К тебе в шкаф. Давай, забрасывай. Видели, как он с головы подал? Ну, давай, давай, я считаю, что эта игра очень хороша для похудения, потому что это сложно. Капец, он с таким лицом летит, как будто ничего не происходит, как будто он с дивана просто встал и такой, а, чё кого, блин, какой голубой фрукт, почему голубой, давайте не будем задавать такие вопросы, голубой да голубой, а внутри оранжевый, вы понимаете, да, какой сюрприз, О, -о, -о, О, я бы хотела поучаствовать в этом, я правда хотела бы, чтобы меня какой-нибудь мужик кинул, как бы это сейчас ни звучало, мне ни разу не кидал мужик, а вот это, вот это я бы съела со своими подругами. О, а это я бы съела со своим младшим братом. Да. А какая ты? А! Нифига она вообще лютая, бабище. Ой, ну все, знаете, когда лето, хочется вот так вот, вот долбануть по дереву, чтобы оно такое пау. Когда вот лето, хочется, чтобы был снег, когда снег, хочется, чтобы было лето и так далее. Это очень-очень-очень странно все. Какой офигенный оттенок. Это самый лучший оттенок, который можно найти. Он персиково-коричнево такой. Это классный оттенок, он подходит всем абсолютно. Они его изрезали, не оценили. Мы с тобою вот такие вот летим, прилетели. Все. Перепрыгиваешь, так перепрыгивая души. Капец, я всегда мечтала, чтобы кто-то это съел. Но почему-то я думала, что она будет желейная. Я бы хотела, чтобы она была желейная. Желейная такая. Знаете, вот такие же кукурузы их режут. Это что? Это лед? Это лед? Так, прям сейчас у меня во рту, знаете, вкус спрайта. Это спрайт! О, я знаю, я была в стоматологии в одной, а там вот такие вот упаковыватели ног. Это было прикольно. А, розочка. Если у тебя есть розочка, то не дари ее, кому попало. Просто так, совет рандомный. Но со смыслом. Пьянство бой, правильно, правильно Чтобы ваше лицо было красивое Чтобы оно было не отекшее Чтобы долго не стареть Не болеть Не пей Мамочки, почему это по цвету моих губ? Объясните мне, зачем это фиолетового цвета? Капец, у нее там вообще Там может поселиться крот Если захочет Мужики Мужики, сейчас будет пиво Как он так сделал? Капец ты умеешь, слушай, какая ты утонченная, я так люблю, когда девушка утонченная, я не про худобу сейчас говорю, а про манеры Манеры, манеры, манеры, дорогие мои, дорогие мои И это передача «Аншлаг» с Региной Дубовицкой Блин, когда я буду старая, я, наверное, тоже буду какой-нибудь «Аншлаг» вести Ужас, давайте не будем об этом думать Давайте просто смотреть Вау, учебнике кайфовать, как ребенок едет. У нее как будто ноги из космоса, потому что так, мне кажется, человек просто не может. Я вот такая, Ха -ха -ха". Я бы у меня был тройной перелом, если бы я так сделала. Кто это? Зайчик, господи, какие милые. Люди такие милые могут быть на самом деле. На самом деле я считаю, что люди мне очень милые. Они такие зубы белые. я не знаю почему это паста блендомет тройное отбеливание тройное отбеливание на моих зубах как вы думаете это что у нее это у нее что это какие-то шашки шахматы шахматулины это настолка такая вот настолка устаревшая так скажем о да можно мне такую же кровать чтобы она раздвигалась. Она была маленькая, и вот моя мечта, чтобы кровать была маленькая или поднималась вот так к стене, это было бы офигенно. А когда мне надо спать, я ее вот так джинг и сплю на ней. Мне так нравится, когда много пространства. Вот такая красотища! Мы вот так вот, вот это... Посмотрите, рядом какие-то таблетки лежат. Это очень странно. Если ты хочешь съесть что-нибудь вкусненькое, как я это хочу сделать я сейчас, то выбери булочку сочную, вкусную, из соседней пекарни. Закажи себе чай, пряный латы, например. Ты офигеешь, как это будет вкусно, и ты просто кайфанешь. Просто так. Это чуть-чуть совсем. Для размера вселенной, но для тебя это будет вкусно. Блин, я булочку хочу. Я буду сейчас за булочкой. А где у меня доставка еды? Я хочу булку. Только свежую. <свеч> Я хочу булку! Свинья надувается, надувается, надувается. Мы надули свинью и потом мы ее жмем. А, это яйцо какое-то было. Это булочка. Это булочка была. Только не русская. Не русская булка. Ой, это ему хороший, да опять! Обалденная черепаха, где вы ее взяли? О, как интересно ее зовут. О, жестко, жестко. Но потом у тебя типа десерт прям в бокале, и тебе не надо париться. Это в этом что-то есть, согласитесь. Также можно делать и с мороженым, и с арбузом. Это гениальный лайфхак. О, -о кто-то получит по башке снежком. Какая пушистость! О, фантастика! О, о, о, о, о! Капец! Фу, это жирно, согласитесь, это очень жирно. Это опять какая-то настольная игра. Которая нам неизвестна, и может быть и хорошо, потому что я вот эти вот иероглифы перевести не собираюсь. Капец, ты вообще попал куда-то в снег, в дождь, в гололед? Где ты был? В Антарктиде. Или в Игре Престолов, где там вот эти вот ходят. Бах! Лапа! Я так делала. Если вы так не делали, сделайте обязательно. Вот это можно еще делать на песке. Вот так вот, -вот мы делаем. Вот так вот-вот. Это так четко. Что нарисуем? Сердце. Ну что же еще важнее в этом мире, кроме сердца? Да. Вау! Подарите мне такое. Оно красивое. Какой интересный снег. <с Billy> Какие классные! Какие офигенные они! Боже мой! Какие крутые! Воу! Фу! Зачем? Нет, ну как так можно собрать на своих пятках столько кожи? Интересно. А почему мы отовсюду не одираем тогда кожу? Почему на пятках именно такая фигня? У меня нет такого. У меня вообще все супер ухожено. Я хотела вам просто это сказать, потому что это важный момент. И когда я такое вижу, я не знаю, как это вообще развидеть. Э, отпустите птицу, вы уроды! Фу, мне не понравилось это. Пушистая, как, как то одеяло. Маленький такой, крутой, я крутой. Что ты будешь делать сейчас? Что ты, что ты? Он угарный. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Надеюсь, оно вам понравилось. Если так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, целую. Пока.